Привет всем, кто нас видит. Меня зовут Сергей. Меня зовут Лёша. Мы открытая гей-пара, в которой живем вместе уже почти два года. И мы хотим поделиться нашим опытом жизни, как открытых геев, и сказать, что это не так уж страшно, и не так уж этого нужно стесняться. Главное, чтобы вы сами верили в себя. Про меня родители знают с 16 лет. Они узнали о том, что я гей, еще до первого сексуального э, контакта, потому что э, быть геем – это не только секс, и вы сами об этом знаете. Значит, И вот с того времени я стараюсь жить по принципу, что не нужно скрывать того, что ты гей. Э, хотя бывает очень сложно, особенно когда ты ищешь э, квартиру, в которой вы будете жить, э, э, бывает еще в каких-то общественных местах, э, но… Если в какой-то момент преодолеть страх, то э, с каждым следующим разом быть открытым геем э, все легче. Э, я из большого города, и э, понятное дело, что быть э, геем открытым в, в большом городе легче. У тебя там есть клубы, у тебя есть друзья, значит, э, в небольших городах по-другому, значит, Леша из небольшого города. Да, действительно, я из небольшого города. И 21 год я стеснялся своей сексуальной ориентации. Я был очень закрытым геем. Я боялся говорить, не признавался родителям о своей сексуальной ориентации. И вот однажды, когда я узнал о деятельности организации, которая помогает всем представителям ЛГБТ-сообщества в нашей стране, я начал переосмысливать свою жизнь. И да, конечно, я думал, что если я расскажу родителям о своей сексуальной ориентации, они меня выгонят из дома или что-нибудь еще хуже. На самом деле все оказалось намного проще. На самом деле мы просто себя иногда накручиваем и представляем свои страхи и воображаем их. На самом деле у меня сейчас очень открытые, очень честные... Очень хорошие взаимоотношения с моими родителями. Они знают о моей сексуальной ориентации. И я знаком с родителями Лёши. Да, они знакомы с Сергеем. Они друг другу нравятся, и мы очень хорошо сейчас общаемся. Лёша знаком также с моими родителями. Наши родители дружат. Ну и на самом деле это все получилось не само собой. Это было наше желание с Лёшей жить открыто и делиться нашим счастьем с нашими родителями ну так как я счастье лёша он не мог меня не познакомить со своими родителями а я соответственно его не мог познакомить не познакомить со своими каждый открытый гей может сталкиваться с какими-то проблемами значит его могут осуждать оскорблять пытаться избить но на самом деле я не думаю что это объективная причина для того чтобы не быть собой значит мне кажется, что иногда нужно показать себя значит, и рассказать о себе. Потому что большинство, нужно признаться, граждан наших стран, Беларусь, России, Молдовы, Украины, никогда не видели в живую гея. У них про нас очень много демонов в голове. И без... если мы, геи лесбиянки не будем показывать себя в социуме, и нас не будут видеть граждане наших стран, то никакая ЛГБТ-организация не справится с гомофобией и с дискриминацией. Мы с Лешей уже почти два года вместе, и мы запланировали, что вот если три года вместе проживем вместе вытерпим друг друга, то заключим брак. Ну, в нашей Молдове Беларуси пока этого сделать невозможно, поэтому Заключим, скорее всего, его в Норвегии. Многие задаются таким вопросом, а зачем вообще нужен брак? И даже многие геи и лесбиянки, я читаю на форумах, негативно высказываются значит, о том, что это себе придумали активисты. Не знаю, как для вас, но для меня брак – это очень важный символический шаг. Серьезно осмысленный, это подтверждение серьезности наших отношений, для нас и для наших семей. И я был... Однажды мы заселялись в гостиницу в Испании. Значит... И мы туда заселялись как... Как семья. Значит, и для меня это имело очень большое тоже символическое значение. И для меня очень важно иметь свидетельство о браке с точки зрения символического утверждения равноценности наших отношений, например, с браком моих родителей. Никогда я не думал, что я буду активистом. На протяжении своей жизни я никогда не мог представить, что я буду защищать права ЛГБТ, права таких же людей, как я сам. В общем, когда Леша начал вливаться в эту сферу, значит, он, я так понимаю, для него открылось очень много случаев, вопиющего, вопиющих случаев нарушения прав э, таких, как мы с вами. И, в общем, он стал активистом. Да, потому что это действительно очень важно. Не надо стесняться этого. Я тоже очень много стеснялся, и теперь жалею, что я не рассказывал родителям и друзьям раньше о своей сексуальной ориентации, возможно, сейчас это было бы намного проще. Так что вы тоже загляните внутрь себя поглубже, и, возможно, вы тоже найдете в себе не, не безразличного человека, который хочет стать, вот как мы с Лешей активистами за права ЛГБТ, значит, говорить об этом, делать что-то для того, чтобы люди больше знали о нас и убивали в себе своих монстров, демонов.